Законы Мироздания – это огненная Библия, и все тексты в ней высоко потенциальны. Тексты книги Законы Мироздания по мощи своей энергетики намного превосходят мощь любых старых молитв. В нашего читателя дочка пяти лет попала под машину, и ей врачи вырезали селезенку. Перед операцией отец спросил меня, как ее спасти. Я посоветовала ему каждый день читать по три страницы из закона «Кто такой Бог?» и три страницы из закона «Совершенствование в относительности определения добра». Он читал каждый день, утром и вечером. Операция прошла успешно, девочка пошла на поправку и вскоре ее выписали. Вот уже прошло три года, у них все хорошо. Конечно, приходится соблюдать диету, но для ребенка это несложно, так как он еще не избалован всякими излишествами питания. Но читать по три страницы – это в крайнем случае.